Ой, мама, я бухаю сигаретику и сегодня я походу не дойду, да до дома я не дойду. Ой, мама, я бухаю сигаретику и сегодня я походу не дойду, да до дома я не дойду. Ой, мама, я иду домой, я иду домой. Вечно пьяный, вечно молодой Не дружу с башкой, не кривлю душой Время тянет нас ко дну Помоги мне оттонуть Протяни мне ладонь, Ты увидишь лишь боль, мама Лишь боль, мама Ой, мама, я бухаю сигареты курю, и сегодня я походу не дойду, до дома я не дойду. Ой, мама, я бухаю сигареты ку-ру-ру и сегодня я походу не дойду, до дома я не дойду. Я не могу признаться никому. Я тебя люблю Я напился и походу до да, дома Я сегодня точно не дойду Ой, я не дойду Ой, мама, я опять схожу С ума опять схожу Слышь, посильнее бей, будет легче Забей на все эти пустые бреди Что сам себе на уме Дорога лишь вперед, освещает ее свет А с пути сойдешь, так друзья тебя доведут Упадешь, поднимут, пропадешь, найдут А я до дома не дойду, так друзья меня доведут Упадут, поднимут, пропадут, найдут Ой. Ой, мама, я бухаю сигареты, курю